Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Планета информации». Мы продолжаем ютубную тему, потому как тут крутятся очень большие деньги, и я знаю, как тут они зарабатываются с полного нуля. Поэтому мы с моим теперь уже партнером, Аскандером, создали для этого отдельный канал в Телеграм. Называется он ⁇ Мама, я зарабатываю на Ютубе ⁇ Поэтому настоятельно рекомендую вам туда подписаться, если вы этого еще не сделали. Ну а мы начинаем. Погнали! Сегодня мы поговорим о заработке на YouTube, честном и нечестном. Я решил разобрать такого инфи как Дмитрий Ладисов. Ладисов – это тот человек, который выдает себя за интернет миллионера, ведет блог ВКонтакте «Типичный миллионер». Это, как вы видите, паблик-миллионник, в котором при помощи красивых фотографий с парашютом, вертолетами, дорогими машинами, ламбами, феррари – и прочего бутера постановочных видеороликах, плюс проплаченных видеоотзывов о его сомнительной деятельности. Да, кстати, не сомневайтесь, видеоотзывы продаются и покупаются. Рисует он в глазах доверчивых граждан себе картинку успешного, типичного в кавычках миллионера. Хвалясь своими достижениями, выкладывает на показ свою шикарную жизнь, тем самым делая... Жест доброй воли, опять же в кавычках, якобы сам стал миллионером и вас научу так жить. Также Дмитрий ведет свой одноименный канал на ютубе, там что не сказать, действительно такой профессиональный контент, ну еще бы деньги на аппаратуру, на оборудование у него конечно же есть. Там он снимает свою богатую жизнь, которую, кстати, ему обеспечивают сами того, не подозревая его же подписчики. И, конечно же, в каждом ролике оставляют ссылку на типичный миллионер в описании. Как раз-таки с Ютуба идет органический трафик, бесплатный трафик на его группу в ВК и далее много людей, которые пришли из Ютуба, покупают доступ в его приватный клуб за 8000 рублей. Конечно же, людей под впечатлением Владисовских фото и видео раздирает обычное человеческое любопытство. Что же такого классного в этом приватном клубе? Само собой, покупая доступ к нему за 8000 рублей, люди поначалу начинают изучать все посты, статьи, кейсы заработков но видя что они тоже платные сильно разочаровываются доступ в приватку покупают в основном доверчивые люди которые не хотят работать и наимно верят что где-то как-то можно поднять бабла Впрочем, за свое доверие они уже заплатили 8 тысяч рублей. А дальше уже Дмитрий продолжает их монетизировать, поэтому предлагает свои приватки, купить один из кейсов там, за 35 или за 40 тысяч рублей. Попробовать заработать на нем, результат будет ноль, ибо все это, все это фикция. Далее, убедившись, что Владисов приват-клубе поживиться нечем, обманты вкладчики начинают задавать вопросы Дмитрию. «Дима, ты обещал, что мы станем миллионерами, как ты, а там все платно?» На что Ладисов отвечает «Я не обещал вам кнопки бабло, и вообще вы по жизни делать ничего не хотите, как я, собственно, могу вам помочь?» Таких распиаренных проектов очень много на самом деле. Есть Артем Маслов, есть Юрий Бойцов, я их называю AK, «Мамкины миллионеры». Кстати, курс бойцовый Инстатоп стоимостью в 50 тысяч рублей я сливал в своем Телеграм-канале Планета Информации. Это курс по настройке рекламы в Инсте. Неплохой, кстати, на удивление курс. Я, например, подчеркнул для себя там несколько полезных фишек. И в целом подача материала мне понравилась, но не за 50, мать его, тысяч рублей. В общем, если хотите, можете в моем Телеграм-канале этот курс найти. И еще я вам больше скажу, Дим Каладисов писал мне вконтакте, он нашел мой канал, он ему якобы очень понравился и он мне написал в ЛС с предложением запартнериться, типа предложил мне создать канал, он бы его распиарил там. Я тогда еще не знал всю натуру Димки Ладисова, и сначала мне предложение стало интересно, я ему так взаимно ответил, мол, давай, предлагай свою идею. В общем, по итогу, как там было бы? Я, конечно, там рассказывал бы, наверное, о каких-то кейсах по заработку, он бы пиарил этот канал... И потом мы бы, конечно, сливали этот трафик в его приват-клуб. И прибыль бы делили пополам с его слов. В общем, если вкратце, то можете послушать его сообщение. Не, мой канал это мой канал. Это как бы вообще, он здесь ни при чем. Просто я хотел бы вот такой же каналчик. Вот именно, как у тебя Планета Знаний. Еще таких вот много есть, да, разных. Чтобы создать свой такой канал. Там парень бы работал, занимался контентом. Я бы занимался поиском уже... Где нам трафик приводить, что-то делать, какие-то коллаборации сделать, прям целенаправленный проект бизнес. Вот из этого. Про меня там, если только потом, уже когда-то в будущем, потом, потом, потом, что-то постить и так далее. Ну, в общем, думаю, вы поняли. И потом он мне предложил забить на мой канал и заниматься только его проектом, на что я ему вежливо отказал. Так что берегите себя, опасайтесь таких мамкиных миллионеров, они вас оставят без штанов. Это уже проверено на себе. И вот Искандер, да, это чувак, с которым мы ведем совместный телеграм-канал по ютубу. Он тоже уже в этом канале рассказывал про это, что он человек доверчивый, да, и э, раньше любил покупать подобные доступы в приватке, какие-то схемы, курсы. И только после того, как сам уже много раз обжегся и понял, что все это хрень. И после того, как сам занялся, сам сделал, сам создал свой канал, сам поработал, сам достиг какого-то результата, понял, что просто так деньги с неба не валятся. Так что учитесь на чужих ошибках. У Искандера очень много опыта. Он тоже знает, как зарабатывать деньги на ютубе, я ему доверяю, так что следите за нашим каналом. И теперь разберем еще один вид заработка на YouTube. Так, кратенько. Вот тут чувак-красавчик. Канал Александра Коровкина. Есть от него платный кейс, который я выложу в своем телеграм-канале Планета Информации. Ссылочка будет в описании, так что не забудьте туда подписаться. В общем, есть от него платный кейс, как он за 4 месяца на YouTube заработал 600 тысяч рублей. Если вкратце, то он является экспертом по Instagram, ну или возомнил себя экспертом в Instagram и делает ролики, в которых дает информацию по таргету в Инсте, там как написать рекламные текста для инстаграма в общем эксперт по инстаграму дает какую-то бесплатную информацию который обучился может быть также по курсам которые вы можете опять же найти в моем канале бесплатно и на самом деле в свободном доступе очень много информации по продвижению в инстаграм в каждом ролике разбирает какую-то отдельную тему и рекламирует свой сайт созданный на тильде клевый сайт найти где можно создать кстати бесплатно я опять же на своем канале показывал как это сделать что-то я по-моему уже вам все все уже рассказывал сам того не подозревая уже становлюсь экспертом широкого профиля Но нет на самом деле я на это звание не претендую и там люди переходят на его сайт да могут заказать консультацию платную где он лично и подробно с вами побеседует и все расскажет тета тет, -тет. И также есть расширенная консультация. Я уже не знаю, уже чем она там отличается, но тем не менее. И также у него есть услуги по настройке таргетированной рекламы стоимостью в 25 тысяч рублей. Дороговато, конечно, но люди, которые вообще не бум-бум в этом деле, да, таких очень много, находят его, видеоролики в поиске, переходят на его сайт и заказывают у него там сделать рекламу или.. Платную консультацию. Вот таким вот образом работает автоворонка продаж. Вам я не рекомендую заказывать рекламу, я бы рекомендовал вам самостоятельно обучиться этому делу. Для этого я вам и предоставляю такие хорошие курсы абсолютно бесплатно по разным направлениям. Это вам пример, как можно с полного нуля заработать деньги на ютубе. Я же на своем втором канале занимаюсь отдаленно похожей тематикой, но затрачиваю намного меньше времени, чем Александр. И у меня намного хуже сама подача контента, я не снимаю своего лица, у меня нет хорошего оборудования, и я там продаю не свою экспертность, да а немного другой продукт, который просто разбирают как горячие пирожки. Так что на ютубе очень круто. Подписывайтесь на наш канал «Мама, и зарабатываю на YouTube. Там мы с Искандером более развернуто будем рассказывать именно о наших темах. И скоро там будет огонь. По поводу кейса Александра, канал которого я вам сейчас показывал, Кейс будет выложен в моем основном канале Планета Информация, так что туда тоже не забывайте подписываться. Возможно, кому-то этот кейс будет полезен. На сегодня это все. Ставьте этому видео лайк, если оно вам было полезно. И до новых встреч, друзья. Увидимся в следующих роликах.